I think the girls with their nails Всем доброе утро, ребят, после вчерашнего ночного браула. А, так, что у нас сегодня на английском сервере? Завели лабораторию, а, также дали плюхи за вход сейчас глянем на русском сервере тоже или есть патрикс Day? на русском это вроде награды за вход просто И давайте сразу чекнем русский если есть на русском лаборатория посмотрим на русском если есть на английском коды может отличаться в прошлый раз если я не ошибаюсь немецкие серверы отличались немецкий сервер отличался от русского то есть, по-разному бывает. Да, награды за вход тоже есть. ясно когда есть или нет. Не, нифига на русском нету. Карта богатства. Коллекционер. Окей, поехали. Будем на русском сейчас что-то делать, смотреть. Что по кодам вы пишите, что вы видели отдельно у кого что есть. Так, что у нас еще есть интересного? Давайте сразу чекнем. Арон мастер поминали, поменяли, поменяли. Понятно. Коллекционер. В принципе. 100 слизней за бочку. Неплохо. Для бездонатов самое то. Дерево. Кастрированное дерево. Нет, здесь, видите, карта. В принципе, такое, но оно невыгодно по сравнению с акцией сундуки. Ни о чем. Так, за питомцев. Ну, скорее всего, возможно, в обнове добавят скилл. Должны уже И новый лавел питомца Так, аккумуляция Скины ну, Этих скинов хватает Такое, короче, себе Так, окей, поехали Почитаем, посмотрим Ну, дают по две попытки Так, и за трату самоцветов Вы имеете возможность дополнительно получить еще две попытки. А, так. Что у нас есть? Камикроки шестые. Гемы. 1500 камней. Манки. Питал талант. Скин. Бокс первый. И Рунки моему седьмое и девятое, если я не ошибаюсь. Так, ну что, давайте попробуем. Два, три. И давай, давайте сделаем вот так. Вот я на остальных аккаунтах сейчас. Один, один, один. Ну тут... Видите, оно так не дает, если использовать. Давайте так. 3. 3, 1, 1, 3. Экспишка. А, хорошо. 1. 3, 3, 1. Так, чтобы все сразу потратить. А, так. Сенсы мастера 2. 100 штук. Ну, неплохо. Ну, такие эссенции тоже, в принципе, для бездоната на некоторых э -э серваках реально будут нужны. Такс. Поехали сейчас на второй аккаунт. Перейду там еще, чекну. Ну, потом вам поскидываю. Поиграюсь на твинках. Сегодня сделаем все стройками. Давайте. И так забрали. Давненько, кстати, я сюда на Твинку уже не заходил. она идет по времени С 17 по 26 в принципе как обычно хватает так, сделаем такой вот вариант 1500 камней неплохо а если вот так x пишка Довольно-таки неплохо. 1500 камней. Блин, пламени, ну, что я могу сказать. Тоже неплохие плюхи. Ну, кузница она всегда была интересная. А, так, поехали дальше. Поехали на немку. Глянем, что там интересного добавили. Не добавили. На немке, конечно, отдельные КД а, были. Там вообще тут все индивидуально совсем отличается. Такс. Базар пакеты. Да, вчера мы, конечно, жестко тут обломались. Нет, тут, тут нифига пока нет. Но, возможно, после 10, зато здесь есть вот такая вот тема. Обломался там-то. Хоть здесь Мэри соберу по чуть-чуть. Да, что-то не удваивает. Ну, хоть так. Даже два осколка все равно. Это лучше, чем ничего. Так, идем на Тайвань. Давно я уже на Тайвань тоже не заходил. Посмотрим еще Тайваньку. И пойду посмотрю. Че по другим кадам. Надо будет твинков навести себя, заводить на отдельное окно. Такое себе. Как обычно, не обновляют здесь траеванцы акций. Все одно и то же. Хотя здесь последнее время пирата хоть изменили. О, открылось тоже, видите? Ну, здесь огника собрать тоже не проблема. Да тут Х2. Но нету этих. Дальше наград. Как на этом, что выкидывает еще дополнительно. Фу, нифига себе. Нифига себе. Так, оно а ну сейчас перейду на свой аккаунт. У меня там может монетки есть, должны быть. Ты тоже, в принципе, но здесь я ничего не делаю. Так. -с. Ну, здесь, видите, здесь только огняка дают. Но зато, блин, считайте, за один заход 12 осколков нормально. За 3 дня можно до 50 осколков собрать, думаю, без проблем. Что сказать, вот так вот на русском сервере до сих пор этого нету. В общем, такие вот, ребятушки, акции. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.